Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и после того, как я выложил видео по поводу того, что мне выпал вот этот приказ для выполнения, в котором реально можно получить 5 контейнеров, собери их все, показал, что из этого контейнера может выпасть. И сейчас я делаю это еще раз специально для тех, кто начал гадить в комментариях и начал писать то, что я обманываю людей, то, что мне, видите ли, ума не хватает написать на лесте это или не на лесте и так далее. Ребят, вот приказ, вот то, что мне может выпасть из контейнера. Собери их все Вот как есть, так есть Что касается ваших комментариев Я обращаюсь именно к тем ребятам Которые вместо того, чтобы научиться читать Они начинают писать И это крайне, крайне плохо Потому что, ребят, вы сначала прочитайте Что конкретно написано Я вам сейчас покажу, что написано в названии моего видео Халява, приказ на Канты, Золото, Серу и Камо в Вот Блиц 2023. И если вы это прочитать не можете, и это не дает вам отсылки на лесте это, или это на ВГ, то, ребят, наверное, вопрос все-таки не к автору. И автор не попугай, который должен заходить и в каждом своем видосе говорить, на каком сервере находится, с мобилы или не с мобилы. Я делюсь новостями. И если вам больше нравится смотреть на тех авторов, которые на стримах, в вытянутых трениках, с немытой головой, матеряться как сапожники, попивая чай, пожалуйста, смотрите их. Я ничего против не имею. Если вам нравятся парни, которые в своей жизни в 23 или в 25 лет ни хрена в жизни ничем не занимались, кроме того, чтобы играть в танки, и поэтому у них классная стата, пожалуйста, продолжайте и их тоже смотреть. Или не смотрите меня. Написать гадости в комментариях, тогда, когда вы сами не можете разобраться, это, извините, низко и подло. И для еще а, некоторого количества комментаторов хочу написать следующее в поисковой строке, а именно точное время Лондон 12.00, воскресенье 19 марта 2023 года. Если вот этого видео недостаточно для подтверждения факта того, что я, как автор на своем канале никогда не ввожу в заблуждение своих зрителей, то я более не имею никакого в принципе желания кому-то что-то доказывать, потому что в целом для этой части людей абсолютно ничего доказать невозможно. А для тех ребят, которые любят мой контент, именно за его честность, за его своевременность, за честные обзоры на танки, ребят, подписывайтесь на канал, возвращайтесь. Я обожаю тех зрителей, которые разделяют со мной любовь к этой игре и тех зрителей, которым не мешает отсутствие чата и отсутствие возможности поносить всех, кого не лень. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.